привет меня зовут анна алферова и в этом видео я покажу два варианта дизайна аэрографом часто дизайн такого типа называют в стиле рептилии интересно что в инстаграм голоса за эти варианты дизайна очень разделились смотрите видео узнаете результаты голосования и интересно согласны ли вы с мнением зрителей в инстаграм напишите в комментариях итак для дизайна я решила в качестве фона использовать молочную базу. Дизайн будет на двух ногтях каждой руки, и они будут отличаться. Перед аэрографией я покрываю гель-лак матовым финишем. Кто-то любит использовать баф, а я люблю матировать топом. Такая уж я. Это необходимо для сцепки краски для аэрографии с поверхностью. То же самое делаю и на другой руке. И для этой цели не обязательно брать бархатистые топы. Достаточно самого простого сатинового. В дизайне я буду менять цвет краски. Поэтому важно, чтобы сетка не сдвигалась. И на один ноготь я креплю сетку с помощью канцелярской прищепки. А на другом ногте буду держать своей рукой. Для первого варианта я беру вначале чистый базовый оранжевый цвет. И распыляю его по основному рисунку ткани. Направляю аэрограф перпендикулярно и примерно на расстоянии полтора сантиметра. Вторым цветом я взяла темно-розовый. Его распыляю по тому же принципу, по рисунку ткани, но уже ближе к поверхности. А вы знаете, если не знаете, я скажу, чем ближе аэрограф к поверхности, тем тоньше линия распыления. И таким образом... К рисунку ткани цвет становится более насыщенный и, соответственно, с фоном будет больше контрастировать. При этом оранжевый тоже остается. Искусство аэрографии в миниатюре заключается в умении распылять сухо краску максимально близко к поверхности. И этот навык очень тяжело освоить самостоятельно. Смотрите, что получилось. Это простой и легкий в исполнении дизайн, легко перекрыть обычным слоем финиша. В данном случае я перекрываю матовым финишем, поскольку мы захотели, чтобы ручки у нас были, ноготочки матовые. Для второго варианта дизайна я изменила только одно. Под будущий принт я сделаю цветную подложку из ярко-зеленой пастели травянистого цвета. Ткань накладываю для дизайна так же, как и на первой руке. На одном ногте фиксирую с помощью прищепки, а на другой буду придерживать своей рукой. И снова те же цвета. Оранжевый на небольшом расстоянии по контуру орнамента на ткани. И темно-розовый уже поближе к ногтю для контраста. Снимаю ткань и посмотрите, что получилось. Вот скажите честно, какой дизайн вам больше понравился? Первый, более нежный или вот такой контрастный? Напишите в комментариях. И сейчас я покажу, как проголосовали мои подписчики в Инстаграм. И я согласна с такой то статистикой. Если вы видели не одно видео на моем канале, то уже заметили, я люблю яркие цвета, контрасты. Я могу оценить нежные дизайны. И все-таки это не мое. Все-таки цвет я люблю больше. А вы? Напишите в комментариях ваше мнение. Какая аудитория у меня здесь? Согласна со мной? думает так же как я или может быть есть свои точки зрения. Меня часто спрашивают, как убирать краску с кожи и сильно ли пачкается кожа вокруг ногти? Пачкается ровно настолько, насколько вы распыляете на нее. А стирается она очень легко в самом конце обычным обезжиривателем. Я вас обожаю и до новых встреч!